тихой ночи. Недавно вышла новая короткометражка по SCP от Эвана Рояльти, того самого, который до этого сделал Дом Кукол и Призрачный Город, также по этой вселенной, а еще отметился коротким метром по известной крепепасти про Бэкрумс. Новый фильм автора практически сразу собрал миллион просмотров, что неудивительно, ведь снят он довольно круто. Конечно, есть и недостатки. Например, местами странные и не очень логичные действия показанных мог, хотя то же самое можно сказать и про оригинальные SCP Истории. Так что это даже не проблема короткометражки. Ну и недочеты во внешнем виде МОК. Меня как-то немного покоробило, что они в джинсах. С другой стороны, в кадре мы видим МОК и Псилон 6 деревенские дураки, которых прикрывает МОК Нью-7 удар молота. Деревенские дураки это прежде всего МОК внедрение. И бойцы этой группы вполне могут выглядеть как обычные жители сельской местности. Отсюда и джинсы. В любом случае посмотреть стоит. И даже, наверное, сделать это стоит до просмотра этого видео. Потому что тут будет разбор. Кстати, по русским озвучкам. Иван Конструктор оперативно сделал многолосую озвучку. Вернее, там есть даже несколько моих реплик. И в данный момент готовится большая многоголосая сообщества, в которой примет участие множество деятелей RUSCP. Сдается мне звучать, это будет интересно. Как она выйдет обязательно, добавлю к ссылкам в описании. Многие задаются вопросом, о чем вообще была эта короткометражка, какой объект она показывает. По какой-то причине люди считают, что это объект, который авторы придумали сами, с нуля. И даже авторы продвигают эту идею. Но происходящее на экране мне сразу показалось смутно знакомым. Появилось такое чувство, что я уже читал такой объект на этом канале. И чувство это не обмануло. Среди старых роликов нашлось видео по SCP-2480. Незавершенный ритуал. И все, что происходит в короткометражке, это буквально эпизод взаимодействия с этим объектом. Кстати, взаимодействовала с ним все та же МОК и Псилон 6 Деревенские дураки. Надеюсь, авторы решили не говорить о связи с этим объектом, чтобы люди могли строить теории, а не потому, что его написал метафизик, автор которого не так давно забанили на сайте. Сходство настолько велико, что в этом видео я в основном буду заниматься тем, что расскажу, какие элементы из оверлорда и с какой части SCP-2480 взяты. Ну да, максимальные спойлеры и все такое. В начале короткометражки на брифинге нам говорят, что бойца мог предстоит столкнуться со странной сектой. The man you're под названием «Новые трансценденталисты», которые подозреваются в похищении людей в химических атаках. Ее лидер превратил фермерскую садьбу в базу для своей этой мистической тусовки. В SCP-2480 история чуть более развернута. В ней говорится о том, что в поместье недавно умершего богатого промышленника, Бэдфорда обосновалось тайное общество под названием «Пробуждение святилища». Его уже пыталась уничтожить одна из Организации мира SCP под названием GOG, но их операция не завершилась успехом. Тогда в дело вступил фонд SCP, и в окрестности была отправлена МОК деревенские дураки, которая начала наблюдать за местными жителями. И те оказались довольно-таки странными людьми. Никого из местных взрослых нельзя было назвать адекватным человеком, а дети, так вообще, играли с трупом собаки посреди улицы. Именно во время этого исследования SCP узнает о похищениях людей, о котором короткометражка говорит буквально сразу. Additionally, there have been many strange disappearances loosely associated with the movement. То есть главное, что в самом тексте SCP-2480, прежде чем заняться поместьем, деревенские дураки очень долго исследовали окрестности, посещали множество заброшенных зданий, пытались установить контакт с местным населением, наблюдали за множеством странностей. В Оверлорде SCP изначально отправляет ту же МОК сразу на штурм поместья, сообщая всю информацию в коротком брифинге, что в общем тоже можно считать некоторым косяком, потому что для штурма у SCP есть другие группы. Но опять же, короткометражки это все про. В конце концов, это же не двухчасовой фильм по объекту. Для дальнейшего разбора нам надо переместиться в середину короткометражки, где бойцы сражаются с невидимыми культистами в капюшонах, которых видно только через какую-то специальную камеру. Также через нее можно увидеть какие-то символы на стенах. В объекте первоисточники об этом написано куда больше. Дело в том, что в окрестностях SCP-2480 происходит целая невидимая жизнь, о которой, к слову, удается изначально узнать не при помощи волшебной камеры, а при помощи веществ, изменяющих сознание. Так или иначе, оказалось, что местные обычные жители, которых встречали бойцы Мог, были иллюзией. И на самом деле окрестности поместья наполнены культистами, описание которых один в один соответствует тому, что мы Видим в короткометражке. Это люди в рясах с капюшонами. Ряса на вид как будто грубо сшиты из кусков кожи, а лица их невозможно разглядеть. Однако, кроме невидимых культистов, в объекте есть описание бесформенных организмов, похожих на комье плоти, монстров, выглядящих как нагромождение кишок, а дети, игравшие с мертвой собакой, вообще оказываются мелкими, человекоподобными существами с огромными клыками и когтями. Еще один элемент короткометражки это круглые тоннели, которые внезапно появляются то тут, то там. и невидимые существа в виде тентаклей, которые хватают и держат людей. В ролике особенно непонятна их взаимосвязь, но вроде бы можно догадаться, что тоннели проделывают себе эти тентакли, перемещаясь под землей. В SCP-2480 описываются скользкие багровые усики, которые способны прорывать себе тоннель и хватать людей на поверхности, после чего утаскивать их к себе в подземное логово. В самой короткометражке такой эпизод есть, но на нем даже не акцентируется внимание. Щупальцам было дано обозначение SCP-2480-3, а сами бойцы мог дали им прозвище Хватателя. Ну и конечно же вопрос, а что там вообще в целом такое происходит? В короткометражке бойцы слышат голос, который говорит, насколько крут их повелитель. Повелитель. Не так много. Но если читать оригинал, становится понятнее. Речь идет о великом карцисте Ионе, главной фигурой в саркицизме. И сам владелец усадьбы, конечно же, тоже оказался карцистом, Но попроще. Это был карцист Карвас. В объекте, кстати, есть неожиданный поворот. Корцист Карвас оказывается бывшим сотрудником фонда, который слишком много узнал о саркицизме и решил немного, так сказать, попробовать. Но в итоге это дело его немного затянуло. В короткометражке есть намеки на то, что Бай. Тимок лично знает своего главного противника, но только прочитав оригинальный объект можно предположить примерно почему так может быть. Единственное, что сильно отличается от объекта, это то, что в Оверлорде этого парня убило всего лишь выстрелом из пистолета. А в тексте объект он сам себе конечности отрывает только для того, чтобы попробовать напасть на персонал фонда. А вот чего в короткометражке нет совсем, так это финального штурма. Дело в том, что хорошо изучив объект, фонд SCP совместно с GOG разработали масштабную операцию по зачистке местности. Они собрали мок 9 глядящие в бездну, которая в результате долгих и упорных боев уничтожила явление, известное как SCP-2480 полностью. В общем, как мы видим, в короткометражке Overlord нам показан именно SCP-2480, однако сильно упрощенный. При этом, если как-то пытаться расположить саму короткометражку во времени, то по идее она должна относиться к тому промежутку, когда МОК и Пселон 6 деревенские дураки только начали исследование этого SCP. Ну а некоторые несоответствия можно, как обычно, объяснить мультивселенной, почему нет. В конце концов, возможно, в мире короткометражки объект был обнаружен гораздо раньше, чем в SCP-2480, и он просто... Просто не успел разрастись и набрать силу. Кстати, а как она вам вообще? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях. Всем пока!